Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Уромцев. Мы находимся на действующем объекте. Я сейчас вам покажу, какие работы мы здесь уже выполнили, покажу, какую перепланировку мы здесь сделали и расскажу, для чего нам все это было необходимо. Погнали! Сейчас мы находимся при входе в эту квартиру. На этом объекте, как и на всех объектах, мы меняем всю электропроводку, прокладываем новые трассы. В подъезде у нас находится щит от застройщика, мы проложили новый силовой кабель, то есть ввод в квартиру по подъезду между кирпичей и вкладки, потом мы соответственно это все замажем, ввели силовой сюда, здесь у нас получается расположился сверху трансформаторный щит, который отвечает за светодиодное освещение на объекте, по центру у нас силовой щит, который за всю Силовую линию отвечает на объекте. И снизу у нас располагается слаботочный щит, который отвечает за телевидение и интернет в этой квартире. Значит, отсюда у нас вся электрическая слаботочная сеть пошла по потребителям на каждую комнату. На этом объекте мы произвели много демонтажных работ. То есть, что мы сделали? Сейчас мы при входе в квартиру находимся. У нас здесь была выстроена стена. И дальше у нас начинался проход в комнату. Здесь стену мы демонтировали, выдвинулись чуть в комнату для того, чтобы в этом участке у нас при входе расположился шкаф под верхнюю одежду. В противном случае коридор достаточно узкий, расположить шкаф здесь нет возможности. То есть с этой стороны у нас будет шкаф, здесь у нас будут вешалки быстрого доступа. В этой зоне у нас видеодомофон, слаботочные сети и выключатели, которые отвечают за освещение в данном коридоре. Как я уже сказал, эту стену мы демонтировали. В этом участке у нас также стоял участок стены, мы тоже его демонтировали. То есть, смотрите, вход в спальную комнату у нас был по центру вот здесь коридорчика. Минус этого всего, когда у нас вход находится по центру, дверь открывается не на стену, а она открывается просто в какой-то из углов, в правый или в левый, и занимает определенное пространство. То есть, в районе квадратного метра за дверью у вас все равно стоять ничего не будет. Что мы сделали? Когда мы смещали вот эту стенку внутрь помещения, мы переместили этот дверной проем вот сюда. Здесь у нас стена, соответственно, мы получили увеличение площади шкафа как со стороны коридора, так и со стороны спальной комнаты мы выстроили тоже зону под шкаф-купе. И, соответственно, мы получили открывание двери прямо на стену, то есть никакие квадратные метры в этой квартире у нас пропадать не будут. Давайте переместимся в спальную комнату. Как я уже сказал, здесь дверного проема не было, мы его сформировали именно здесь. Дверь у нас будет открываться сюда. В этом участке мы выстроили вот такую стенку, в которую в этом помещении у нас будет располагаться шкаф-купе. Дальше по помещению, соответственно, здесь у нас кровать, две прикроватные тумбы с каждой из сторон, здесь телевизор и макияжный столик. На этой стене у нас расположились проходные переключатели, которые отвечают за освещение в этом помещении, смежные с прикроватными тумбочками. В этой комнате у нас есть также балкон, балкон мы сделали теплым, но не присоединяли площади данной спальни. Сейчас мы находимся все в том же коридоре. В этом участке мы также демонтировали стену. Здесь у нас был проход в кухню-гостиную. Что мы здесь запланировали? Убрали стену, дали больше воздуха этому пространству. В этом участке у нас по проекту будут стоять рейки, которые будут разграничивать вот эти два помещения между собой. Но это будет легкая конструкция, которая не будет заужать вот этот коридор. Дальше по помещению предлагаю переместиться сюда, также расскажу, что мы здесь выполнили. Сейчас мы приближаемся к самой зоне кухни. В этом участке вот это была коридорная стена. Мы убрали часть вот этого простенка, выстроились заново. От застройщика вот этот участок стены просто Г-образно уходил под 90 градусов в зоне кухни. Мы выстроили вот этот простенок для того, чтобы сформировать здесь полноценное место под хранение. Тут будут у нас полки закрытого типа. Здесь у нас стена и вот за этой стеной у нас начинается кухонный гарнитур. Мы ее выстроили для того, чтобы у нас визуально торец кухни не просматривался с этих пространств. Вот этот простенок мы выстроили в этой зоне, кухонный гарнитур у нас пойдет Г-образно и в тот участок, в зоне окон у нас здесь будут фальш-стены. Также на объекте выполнили черновую сантехнику, чуть позже я вам про нее расскажу. Мы сейчас находимся в санузле, здесь у нас сантехнический шкаф будет, собрано все на таких системах как Виего, таких как ТЦ и Авентроп. Значит, смотрите, по сантехнике здесь у нас ТЦ-профиль, на него установлена рама. Конструкция жесткая, как нам всех будем говорить уже о наших объектах. Мы только сейчас таким образом все это дело собираем. Дальше, значит, по инженерке, что мы здесь переделывали? Холодный стояк водоснабжение идет у нас в санузле, горячий у нас идет в ванной комнате. Мы от того и другого стояка сделали перепайку, то есть у нас выводы были и уходили вниз. Сделали перепайку, подняли это все кверху. И что холодную, что горячую воду запустили сверху. Дальше у нас стоят краны авинтроп, система от протечек гидролог. Дальше у нас есть косые фильтры, это у нас тоже авинтроп, Регуляторы давления, обратные клапана на холодный, на горячий. Здесь у нас счетчики на воду. Дальше у нас есть фильтр сетчатый, самопромывной. Это уже тонкая чистка идет. Все это добро у нас подключено к водонагревателю и идет на коллекторную разводку на каждую водоразетку на каждого потребителя все идет по отдельности то есть выполняется у нас все плюс минус всегда в такой вот сантехнической сборке она может быть разных конфигураций то есть где то побольше где то поменьше повыше поуже но сама суть такая все комплектующие детали как правило на все объекты сейчас мы ставим именно этих производителей именно вот в такой модификации как вы видите здесь сейчас мы находимся в ванной комнате ванная комната изначально от застройщика она была достаточно маленькая и сложно было в нее что-то расположить если мне не изменяет память заказчик сам начинал на этой квартире делать ремонт и вот здесь была стена возведена от застройщика он ее вынес в зону кухни соответственно расширил это помещение и когда мы пришли уже на этот объект мы выполняли другие работы то есть стену в этом участке мы не демонтировали но как можно заметить она здесь так или иначе демонтирована это выполнял сам заказчик по остальному здесь у нас также выполнена вся система воды на профиле tc в этом участке у нас будет зашиваться гипсокартоном зона и уже производится укладка керамогранита здесь можно увидеть перепайки которые мы выполняли на этом объекте по стояку горячего водоснабжения в этом участке получается мы убрали заглушили на полотенцесушитель выводы подключились к ним и ушло у нас это все в санузел вот здесь у нас тоже стоит заглушка раньше от застройщика вывод инженерки был вот здесь то есть в неудобном месте, как ее потом обслуживать, тоже было непонятно. Здесь у нас будут подключения на стиральную машинку. Здесь стоит водорозетка со сливом. Все стоит на шинах МУПРА на профиле ТЦ. Конструкция достаточно серьезная. В зоне кухни у нас э, выполнена сантехника, как я уже сказал. Здесь у нас стоит сифон на посудомоечную машину. Дальше у нас водорозетка на посудомоечную машину. И э, две водорозетки на э, смеситель, который будет стоять на раковине. Из сантехники, в принципе, здесь все, проложена канализация, больше здесь ничего нету. Сейчас мы находимся в небольшом коридоре между двумя детскими комнатами. Здесь у нас по проекту от застройщика было такое техническое помещение, стена была вот здесь, мы ее демонтировали, она была у нас уровень с этой стеной. Э, это была такая мини-гардеробная, мы ее расширили, в зону одной из детской комнаты. Для чего? Для того, чтобы в этом участке сформировать место под хранение. В этом участке будет стоять гладильная доска. Под нее также заложены все электрические розетки. В коридоре по всем стенам, где у нас есть участки простенков, у нас запланирован плинтус со светодиодной подсветкой. Соответственно, в каждую зону, несмотря на то, что короткая она или длинная, мы вывели...